Дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И сегодня мы поговорим о ролях, которые мы все с вами играем в жизни. Если вы продолжаете все-таки интересоваться темой психологии и хотите задать свои вопросы, вы можете найти в группе ВКонтакте или Facebook группу «Центр Красноярск» и задать в этой группе свой вопрос, на который мы обязательно дадим вам ответ. Если вы не успеваете к экранам телевизора или вы находитесь за пределами города Красноярска, скачайте на свой смартфон программу Пирс ТВ и смотрите и наслаждайтесь нашей программой. Ну что ж, а мы к нашей теме. А, немножечко о теории, которая расскажет, что за роли. Ученик Эрика Берна, товарищ Карпман, изучая какие роли максимально мы играем, ну то есть увенчал их всего лишь трем. Это у нас Жертва преследователь и спасатель. Эти роли могут проявляться как в каждом человеке, нарисуем вот так да? Вот каждый из нас где-то может проявляться для других спасателем, может проявляться преследователем или может проявляться жертвой. Но также мы участвуем в других отношениях, и мы можем в какое-то другое отношение попасть своей жертвенностью. Например, здесь мы будем выполнять роль жертвы, а другой уже в общении с нами да, будет выполнять, например, спасатель и преследователь. То есть в отношении с этими людьми, это вот отдельные люди, да, уже получится, каждый будет выполнять также свою роль э, в нашем взаимодействии. Что это значит? Что каждый из нас... Э, ввиду движимой нашей самооценкой, в этом мире так или иначе проявляется. Например, жертва постоянно рассказывает, как ей плохо живется, потому что не уверена в своих силах. Она боится пробовать, она думает, что этот мир создан, чтобы ей противостоять. она несчастная, ну в смысле жертва, да, несет бремя жизни. Преследователь – это тот, который знает, как правильно, у него постоянно есть какие-то ответы, есть определенные шаблоны, он знает истину, конечно, как в мире правильно жить. Он знает, как все устроено. И поэтому отребует всех идеального исполнения этого его сценария. Конечно же, ничего толком не знает и предъявляет свои ожидания этому миру. Ну и спасатель, тот, который постоянно ищет, кому бы в этом мире помочь. И чтобы через эту помощь проявиться. Ну такое. Вот я себе помочь не могу. Я вообще не готов принимать помощь. Я даже не готов встречаться с тем, что мне нужна помощь. Поэтому я найду того, кому эта помощь нужна, и без его спроса буду ему помогать. Такой спасатель мира. Вот вкратце те процессы, которые происходят в нашей психике. Иногда мы для себя сами себе выносим мозг, сами себя пытаемся спасать, а сами себе плачемся в подушку, да? но чаще всего мы вступаем в взаимодействие с другими людьми в этих же ролях, которые нам с удовольствием подыгрывают своими зеркальными ролями. Ну и к вопросам, на которых мы рассмотрим, что с этим, как это устроено и, конечно же, главное, что с этим делать. Вереника спрашивает, моя мама постоянно хочет, меня, хочет мне помогать. Даже если об этом не прошу. А если я недостаточно благодарна, злиться, как отучить ее причинять добро? Вероника, смотрите, тут вот отучить. Самый главный процесс, который нужно вам понять, что изменить другого человека у вас власти нет. Это выбор самого человека, меняться или не меняться. А вы, кстати, ну, как бы мешаете ему этот выбор совершать. Поэтому начните с себя. А как вам научиться жить с этой мамой? Как вы можете взаимодействовать, как вы можете отличать ей? Возможно, это взаимодействие начнет менять вашу маму. Ну, обычно, чаще всего люди через это меняются. По крайней мере, они с вами свою игру, ну, как бы, трансформируют до комфортного состояния. А что же может сказать маме, которая хочет помогать? Ну, давайте попробуем понять. Вот... Ну, вот в этом месте преследователь, да, мама. Которая постоянно у дочи спрашивает. Это, получается, у нас дочь. А что же, как она живет? Что происходит вот в этом месте? Получается, направленность э, действия суда. Но мама зачем это делает? Маме почему это важно так проявляться в дочери? Скорее всего, у мамы... Э, Дочь является процессом ее проявления. То есть мама через дочь проявляется в социуме. То есть какая она хорошая мама, какая она хорошая женщина, заботливая, какая она молодец. То есть фактически вы, Вероника, становитесь предметом гордости для мамы. И если у вас все хорошо в жизни, значит и мама хороший человек. Вот такая у нее модель мышления. Сломать вы ее, к ну вот так в лоб не сможете, но зато вы можете сказать поблагодарить маму, Говорит, мама, спасибо за тебе, за твою заботу, я уважаю э, твое мнение, но мне важно набраться собственного опыта, э, потому что вам нужно сохранить право на ошибку. Но, мама очень часто что скажет, если вы ошибетесь? Вот дочь, я же тебе говорила, а ты, дочь моя любимая, Вероника, да меня не слушаешь, а мама-то жизнь прожила, знает, как правильно жить». Ну, на самом деле, если посмотреть на жизнь, то кто сейчас учит бабушек и дедушек пользоваться телефоном и компьютером, внуки. Так что, долгая жизнь вообще не означает ни мудрость, ни умность. Это просто долгая жизнь. Не всегда она обременяется опытом и мудростью. А или опыт может быть датой, только один отрицательный. Поэтому основание, что долго прожил, фактически оно не является основанием. Что вы можете, Вероника, сказать еще дополнительно? А как вы предполагаете это сделать? Ведь мама, когда вам предлагает что-то сделать, ну, то есть творит над вами добро, она же фактически лишает вашего собственного опыта. То есть она не доверяет вам, как эксперту в этой жизни. То есть не просто она заботится, она же ну, как бы проявляет фактически. А можете ли вы это, вот это, вот к этому недоверию да, фактическому сказать, «Мам, ну мне как бы грустно, что ты не веришь в меня». Мне приятно, что ты обо мне заботишься, ты меня любишь. Но когда ты начинаешь ограждать меня опытом, да, как будто бы ты мне не доверяешь, ты не веришь в собственной дочери, ты не веришь в меня, и от этого очень сложно. Ну, то есть, право на ошибку вернуть, да, право на принятие собственных решений вернуть, но маму, в принципе, за ее заботу поблагодарить. Но показать, что а, я слышу тебя, я, возможно, это буду использовать. А возможно, нет. Но за то, что ты себя проявляешь, спасибо. Ну, а дальше, конечно, мы, может быть, вопросом к этому вернемся, что маме того хотя бы как-то так нежно сказать, что мама, а как ты заботишься о себе? Вообще, конечно, важно человеку ту заботу, которую он пытается проявить на других, вернуть ее к себе, чтобы он начал заботиться о себе. И тогда мама вообще будет, Вероника, с вами очень счастлива и довольна. Ну что, следующий вопрос. Елена пишет, в нашей фирме была вакансия. Я предложила подруги потерявший работу, устроиться к нам через год. Она обвинила меня, что не достигла высот и потеряла время. Получается, я сделала добро, а осталась виноватой. Не могу понять, в чем я зла. Ну что, давайте как раз вот Елена и рассмотрим, ну как вы по этому треугольнику двигались. То есть фактически вы пришли и для вашей подруги становитесь спасателем. Есть работа на которую ты можешь прийти, а, у тебя все получится, у тебя же сложности в жизни, да? вот вот выход, вот дверь. Но на самом деле, а, что ваша, сделала ваша подруга? Переложила на, ваш, на вас ответственность. То есть она фактически в этот момент перестала быть а, жертвой и, ста, и стала а, преследователем, который вас начинает преследовать. Как теперь разбираться с этим, мы сейчас разберемся после минуткой рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашей программе. С вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. И мы разбираем историю Татьяны, которая пригласила подругу на свою работу и осталась еще виноватой. Давайте рассмотрим, что здесь получилось. Я вот думаю, что мы сейчас это... Смотрим, чтобы разгрузить немного рисуночек. Какая у нас картина? Подруга выполняет роль жертвы. Татьяна выполняет роль спасателя, предлагает жертве устроиться на работу и каким-то образом решить жизненную ситуацию или жизненное подруги. Подруга устраивается на работу. Через какой-то промежуток времени, в связи с тем, что у подруги нет результатов на этой работе, да, она начинает преследовать Татьяну. То есть она становится преследователем, а Татьяна становится жертвой. Вот смена ролей произошла. Теперь Татьяна... Когда он не планировал вообще быть жертвой, да, достаточно внятный, достаточно человек, принимая, встречаясь с преследованием своей подруги, она же начинает раздражаться, да, и становится сама преследователем, и опять подругу превращает в жертву, да. Вот таким образом ваши отношения будут строиться. Самое главное, что здесь важно понять, что, Затяна, вы ее ответственность приняли на себя. Теперь вы отвечаете за поступок. То есть, не ей ответственность за свою жизнь присвоена себе, а вам передали, это ты мне подсказала плохо. В этом месте что вас учат? Не надо помогать человеку, нет просьбы, нет подарка. Вот если человек... Когда можно помочь человеку? Когда у него нет возможности самостоятельно вас об этом попросить. То есть, ну, у него не... если у него эта возможность существует и он в силах вас попросить, но не просит, это чистой воды гордыни, которую вы потакаете человеку, фактически воспитываете в нем, что мега жертву, которая потом превратится из мега жертвы в мега преследователя. Неизвестно, чем это закончится. Слава богу, не, плач... не плачевно. Поэтому что я могу вам сказать? Татьяна, очень важно понимать, а насколько вы-то были заинтересованы, что у вас такого внутри заставило помочь этой подруге. Не поймали ли вы лавры, да, что вот спасли жизнь человеку, спасли его от его сложных жизненных обстоятельств. Возможно, жизнь составила, создала эти обстоятельства, чтобы ваша подруга что-то в жизни поняла, разобрала. А вы фактически взяли и помешали так сказать, планом Господа. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее, а, а следует ли, а поможет ли вам ваш поступок к этому человеку, следует ли идти и помогать. Возможно, вы испортите жизнь человеку своей помощью. Ну что ж, пойдем дальше, двинемся. Я надеюсь, что Татьяна, смотрите, да, нет, не двинемся. А то вы сейчас начнете на себя обижаться, вы же и так с энергией. Сейчас обидитесь, обидитесь на себя, начнете быть преследователем для себя, сами упадете в жертву, да, расклеится ваше здоровье и будете потом переживать. А, вот чему учу родителей, чтобы они важно, к детям как относились. Да? Когда преследователь а, начи, начинает наблюдать, ну, такой, как бы, назовем это философ, F. И когда он наблюдает, он начинает безоценочно относиться, ну, отношения есть эмоциональные, но оценки нету, суждений нету, что плохое или хорошее, действие той жертвы, которую произносит То есть жертва получает возможность, право на ошибку, возможность жить в, этом, в этой ошибке. Если вы сами позволяете себе ошибаться, то вы начнете дышать. Вы, как только вы расслабите свое мышление, вы начнете видеть э, решение больше. И в этом тут же вы становитесь созерцателем. И видите решение больше, чем до этого вы видели. И находите э, как бы способы, э, как у себя вести. Если вы этого не сделаете, то вы себя сгрызете буквально способом. Вот теперь, э, когда вы понимаете, как избавиться от собственного мозгового да, то вот пройдем дальше. Наталья пишет, в нашей фирме стажируется девочка, я негласно взял на ней шефство, а моя подруга говорит, что я таким образом ее избалую, и стажерка сядет мне на шею, послушать подругу, Наталья, конечно, послушайте подругу, она вам говорит дельные советы. Смотрите, вот это шефство, во-первых, вас не попросили, а сейчас те решения, которые вы ее подкидываете, она же считает, что вот вы такой молодой человек, ну, так сказать, хороший человек, и всегда вот под рукой. То есть она вас эксплуатирует как некий ресурс. И не дай бог, эта девочка, пройдя стажировку, начнет к вам обращаться за помощью, а у вас Наталья этой помощи, ну, как бы не то, что помощи, нет, возможности не будет ее дать, возможно, будут свои дела, свои заботы, то как вы думаете, в кого она превратится? Она превратится в вашего преследователя. Вас будет делать жертвой, обвинять, что вот она надеялась на вас, думала, что вы настоящий друг, ну, на вас может положиться в сложной ситуации, а вы оказались так пустяк в ее жизни. То есть она фактически обесценит вас, и все ваши действия обесценятся. Что у вас будет потом внутри? Обида, злость. Вы захотите что? Отомстить. И начнете преследователь. И его, да, рассказывая всем остальным, какая вот она неблагодарная, и фактически не ценит ту помощь, которую вы ей оказали. Фактически вы запускаете эти вот круги, которые, ну, ничего хорошего в вашем, будущем не предвещает. Единственное, что у вас будут эмоциональные переживания, вы перестанете быть сосредоточены на текущих действиях, будете жить в своих представлениях о том, ну, в мышлении уйдете, да, там, в воображении, какая она плохая, и будете жить вот в этой обиде. Ну, конечно же, ничем хорошим для вашего здоровья это не закончится, ну и я думаю, что психика пострадает в том числе. Поэтому, Наталья, очень важно послушать подругу. Да, Она вам <смех> дает отдельный совет. Хотя тоже подсказывает. Да? Может быть, она тем самым лишает вас опыта понять, что если нет просьбы, нет подарка. Так что тоже вот надо подумать. Да? Ну, пока прислушайтесь. Ну, двигаемся дальше. Андрей пишет. «Друг переехал в наш город. Я пустил его пожить. Сначала все было хорошо, а потом он стал курить в квартире, водить приятелей, Устраивать гулянки. Я попросил не делать этого. Гон а он обиделся. Теперь меня мучает совесть. Я не прав? Ну, Андрей, во-первых, я не знаю, каким образом вы это сделали. Возможно, вы имеете какую-то неправоту. И она заключается в той форме, когда, когда вы сказали а, своему другу. Ну, что за ерунда, почему так представляешь? Ну, в форме, возможно, и не правой. Что же по сути, по содержанию? А, вроде бы это ваша жилплощадь. Каким образом... А, Происходит в вашей жизни обстоятельства, что вы своей жизнью фактически перестаете владеть. Вами почему-то начинает владеть. Что-то у вас такого внутри, что вы вот эти границы своих не держите. Он позволяет себе лишнего, а вы еще в этом месте и переживаете. То есть получается, что для вас ценность общения с другом является большей ценностью, чем вы сами для себя. И он, конечно же, этим пользуется, то есть он, получается, вам предъявляет, как вот выше мы объясняли, да, как девочка-стажерка, что ты настоящий друг, я думал, что ты друг, а ты оказался так. Просто звук. Где ваша ценность себя? Почему вы не предъявляете человеку, скажи, я понимаю, что тебе хочется покурить в квартире, да, ну, пригласить друзей потусоваться, Ну, а где мой комфорт? Почему ты учитываешь свои интересы, не учитываешь мои? Где контракт? Давай поговорим об этом. Я против. Возможно, какие-то вечеринки я и готов. Ну, как-то надо договариваться же, да? Где ваш договор? Потом, Андрей, очень важно начать понимать и брать ответственность за себя. Не просто друг вы друга пустили, друг гад и негодяй, а вы в том числе это позволяете. Понимаете, вот этот важный момент. Не просто так, он, возможно, тоже вас учит своим поведением, что «Андрей начни, Андрей, начни ценить себя, начни ценить себя. Но слава богу, вы вроде так начинаете к этому прислушиваться. Ну что ж, а дальше мы продолжим после минутки рекламы. Приветствую, я Виталий Миллер. И мы разбираем роль, которую мы играем. Пишет Татьяна, очень стараюсь для своей семьи, готовлю, стираю, убираю, встречаю, провожаю, а домашние считают, что так и надо. Даже спасибо не скажут, решила пожить для себя. Поможешь ли это, преподать им урок и ценить мою заботу? Ну, смотрите, Татьяна, что важно отметить, что вы уже из жертвы, которую вы вначале описали, которой пользуются ваши близкие, точнее, семья, превратились уже в преследователя. Вы уже хотите им чего-то доказать, к чему-то принудить, чтобы они начали вас ценить, как заботящиеся о них. Скажите, а вы это как-то обсуждали? Обсуждали – это не значит, что вы им предъявляли. Вот диалог – это не монолог в виде вашего крика и истерики, почему вы не цените мою работу. Даже если это вы сказали споси, ну, спокойно, вот, я ради вас э, все делаю, а с вас не, нет никакой благодарности, это все равно упрек, это не диалог. Это вызов на конфликт. Поэтому э, первое, что вам нужно научиться, Татьяна, это предъявлять себя спокойно. Скажите, товарищи, господа, э, семейные мои, а почему я предъявляю вот, ну, как бы вам свое себя в неких действиях? И мне бы было бы приятно, если бы вы мне говорили спасибо. Замечаете разницу? Не я им указываю, как делать, а я говорю о своей потребности, в чем я нуждаюсь. И я думаю, что вам это сложно сделать, потому что вы привыкли указывать, а говорить о своих потребности большинство людей очень сложно умеют. Попробуйте сказать, я нуждаюсь в вашей благодарности. Мне очень приятно, когда вы говорите спасибо. Вы Мне очень приятно, когда вы говорите, что благодарите меня за мою заботу о вас. Мне очень приятно, что вы эту заботу принимаете в той форме, в которой она есть. Если вам не нравится забота, я буду рада послушать ваше, ваше мнение, как вы бы хотели, чтобы это было. Давайте это обсудим. Вот это приглашение к диалогу и к рассмотрению второй стороны. Они это вообще в вашей заботе нуждаются или нет? Если нуждаются, тогда, понятно, вы можете поделить, каким образом или в какой форме это может проявляться. Ну, чтобы и вам было приятно, и им было полезно. А если вы фактически навязываете... Ну, простой пример. Вот, мужчина, например, сидит, кино смотрит, там, журнал читает. Ну, неважно, чем-то полку прикручивает. Занятый какой-то деятельностью. Сын там или там, дочь делают уроки или играет в компьютер. Переписывается с кем-то, там у него переписка есть. Тут мама приготовила еду и приходит и говорит «Господа, есть подано, добро пожаловать кушать». На самом деле у других участников в семье да, не, их действия не закончены. То есть у них продолжается та деятельность, в которую они как бы погружены. Было бы хорошо, если бы мама узнала, когда муж закончит прикручивать полку, когда ребенок закончит делать уроки, то есть согласовала это время. И тогда бы было все готовы. А так она что получает? Муж идет, ворчит, -му -му", да, там ребенок идет, тоже весь недовольный, сидят, насыпь по дом, набухли, да, все такие глаза уже кровью налились, вот сюда-то не вовремя. То есть они начинают превращаться в, уже, в преследователя, вас превращают в жертву. Вы начинаете отвлекать, вот вы мне не цените. Вот простой образец, как вы можете заводить э, спираль. Так что, что что может сказать Татьяна? Первое. Перестать мстить. Нет, это вам не поможет, не А не только разозлится. Второе. Научиться предъявлять свои пожелания, как бы вы хотели. Научиться благодарить за то, что вы получаете. И интересоваться, а нужна ли помощь, готовы ли люди кушать, например. Да? Нужна ли на данный момент та помощь, которую вы предъявляете. Вот. Такие, как бы, рекомендации, я думаю, помогут вам в эти ситуации. А просто пожить, не, пожить для себя, но ну, как, это же не значит, что убежать от всех. Вот чего важно-то. Пожить для себя, учитывая, что вы с другими. Вот это да, я поддерживаю. А то вы превращаетесь в рабыню своей семьи, а потом убежаетесь. Сначала себя цените, а потом уже ценят вас другие. Ну что ж, на этом мы подведем небольшой итог, что... Люди часто не видят те роли, в которые они играют. Это очень сложно обнаружить за собой. Но если вы начнете смотреть за другими, вы начнете себя узнавать. Вот это сейчас играет преследователя, вот это сейчас играет спасателя, это сейчас играет жертву. Научитесь других это видеть, в видеть себя. Начнете это менять, и вы избавитесь от этой круговой поруки ну, взаимного невежества. Ну что, с вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч.